Привет, друзья! В дворе у нас осень. Выдалось немного свободного времени. Сегодня решил сходить в деревню Кудинова, Тульской области Чернского района. Посмотрим, сколько здесь домов, сколько жителей. Узнаем, как им здесь живется. Приятного просмотра! Так, друзья, вот первый домик. В этапе строительства здесь все. Дорога по деревне здесь есть. Я думаю, что вот эта дорога. Вы давно живете здесь да с рождения да большая деревня вообще да нет сейчас уже мало вот такой мой возраст большинство остался а молодежи нет а Молодежи, а что ему тут делать до да работы далеко здесь работы нет нет а вот в колхозе я видел там он вот ехал сейчас ну там далматову да 5 километров туда наши дети в школу ходят а здесь школы нет? Нет. А была раньше? Была. Все было. И магазины нету. Ничего нету. А газ есть здесь природный? Нету. Тоже нет? Нету. Скучное топливное. А вода-то хоть есть? Да, с горем пополам мы с администрацией протянули воду. Но не было, 10 лет не было. Ну, сейчас от башни да идет? Да, от башни. А где же вы продукты берете? Где работают кто в Антеннске, кто в Черни. А ближайший город какой от вас? Далматово. В Далматово ходим. Кто пешком, кто на машинах. Все-таки пять километров это сейчас для нас тяжело идти. Да еще потом с сумками. Дорогу не не будут делать. Я вот проехал. Чуть дорога не очень, конечно. Ну как вам сказать? Все это по слухам слышно, а там мы не знаем. Говорят на бумаге, эта дорога сделана. Мы поднимали вопрос. Ага, кхм, вот здесь сделали досюда, ну, после железной дороги чуть-чуть. И все, мы поднимали вопрос. И потом такой слушок прошел, что на бумаге дорога сделана, никто ее делать не будет. Так что мы тут вот... А сколько вообще вот жилых домов вот постоянно, которые живут? Жилых, если семьи считать, ну, семьи 15, немного, немного. Я говорю, вот двухэтажка стоит. Один подъезд, ну, как вам сказать, вроде бы все заняты, 8 квартир, но уже освобождаете, уже две. 2... Двух квартир уже нету, а там подъезд весь целиком пустой, Один, одна семья живет. Раньше было все занято, трактористы, доярки, ферма была, сады были, сейчас нету ничего, работы нету. А церковь была здесь? Вы знаете, говорят была, но ну, я не знаю, я не помню, при мне не было, а говорят была где-то вон там над прудом. Я бы, что вот так вот побольше что-нибудь о деревне рассказать, я бы вам посоветовала к одному человеку сходить здесь. Он постарше меня. Но он очень много чего помнит. Первый дом ихний, Гусаковый. Там еще улица идет, да, одна, как да, получается? Да, да, да. Это строили тоже... Дома идут со всеми удобствами Тоже для совхоза, для доярок Как-нибудь механизаторов Да тут построено-то немного А дома продают здесь? Думаю, не слышно Ну а как вы думаете, почему деревни вот так вот распадаются? Работа Наша молодежь, знаете, какая? Хорошая молодежь Они не хотят отсюда уезжать не хотят А что делать? На чьих плечах висеть? На пенсию родители? Вот Дорога Дорога зимой заметается Это вот спасибо у нас еще Сколько? Три ученика Три ученика Здесь Вот спасибо им Из-за учеников чистят дорогу Так, друзья, идем дальше, сарайчики стоят, гаражи, и это двухэтажка. в этом доме окна пластиковые ящики для баллонов с газом можно да здравствуйте вы давно живете здесь? Я столько родилась. Вот такая была 10 лет, я перешла сюда 10 лет. Сейчас мне 68 лет. И всю жизнь живете здесь. Да. Моя мамка жила вот, вот в этой квартире. Ага. А теперь я живу там. Вот. Ну и как живется? Ну хорошо. Хорошо? Да. Все устраивает? Все хорошо. Но вы на пенсии? Да. Хватает пенсии? Да. Ну, маленькая, ну, мне хватает. И вот а детей, и внуки, и уже правнук есть. А как же вы отапливаетесь, вот, мне интересно? Печками. Это вы носите дрова вот отсюда, так, на второй да, этаж? Да, на второй подним. этаж носим дрова. А мои, вторая, вот, амбар Иди ну а так-то вообще в квартире тепло? Да. Тепло? Вот мои, вторые, первые, вторые вот эти. А, вот эти металлические, да? да? Вот мои. И вы заготавливаете да. то дрова, да? Да, дровами закупаем и отапливаем. А углем не топите? Ну, нет. Не топите? Нет, его тяжело купить его. А. а дрова легче. Легче, да? Легче. Машина стоит... 890 и ну, у нас зиму хватает. А они уже колотые привозят? Колоты все. А, ага. а вот газ, природа. У нас нету, нету. На вообще почему не проводят? А, мало жителей. У нас тоже дом, потом там два двухэтажный, и там три, три квартиры там ага. и тут у нас мало народу. Из-за этого не проводят. Да а телевизор показывает у вас хорошо, Телевизор, какие да? было, у меня две антенны было, одна и вторая, и на кухне было, но сейчас я на кухне убрала. А у вас квартира, сколько комнат? Однокомнатная. Вот. То есть комната да, и комната, кухня? Вот. Комната и кухня? Да. Не -не. Хочете, пойдем посмотрим. Да ладно, ну что вы там? Пойдем, чаю напою. Не, чай не надо, но посмотреть можно было. Пойдем. Какого года построен этот дом? В семьдесят первом году, семьдесят первом году построили, да? Кс -кс. А крыша не течет. А? Крыша не течет. Нет. У нас перекрыли крышу. Выходи. Собака заставляет. Заходи. Кто их будет минут? Это кухня. У меня вот тут драка. Угу. Это отопление. Вода есть, да? Да. Ее поставили 4 года назад. Воду? Так. А до этого а не было? Мы... Нет. Так мы брали у колонки. Том, там. Носили воду сюда. Да. Вот Макдан. Угу. Рыба. Понятно. Это Ирка Старшая, тот феркет. Комментировала... Красиво. События нашей жизни. Рыбки у вас есть, знаете, да? Да. Ну, там больше ничего нет. А интернет есть у вас здесь? У нас нету континент и токолов. А -а -а. Понятно. Ладно, всего вам хорошего, удачи. Не болейте. На подъезде уже окна побиты, там кто-то живет, диваны остались. Там виднеется башня воднонапорная зарослях. Здесь еще домик стоит. Так, дорожка идет сюда. Это дом на замке закрыт. Здесь еще домик в зарослях заброшен. Может здесь школа была. Или дом. Этот домик жилой. Огород сажали, видно. Он тоже такой старенький. Кошка сидит на окошке. не видно так пойдем по тропинке дальше вот там виднеется пруд из тропинка натоптана ух ничего себе что, грибы такие что, что это или поганки гляньте, гляньте сколько здесь их Первый раз таки не вижу. Это, это гриб. Так, еще домик. Здесь кто-то живет. стоит там еще дом с красного кирпича тут фермер наверно какой-то живет здание на окнах решетки Тут сарайчик старенький. Здесь братская могила. Вот так. номер 16. Крыша завалилась, электричество подходит. Вон дом большой был. Торщевик растет. Ладно, осталось, но дверь закрыта на замке. Как живется? Да вроде нормально. Нормально? А с медициной как? С Долмат проезжает это все. Но вот если заболел, скорую надо звать. Скорую, конечно. А что еще? Борщевиком все заросло. Тоже старенький. Непонятно они. А, они походу двойные дома в этой половине. Никто не живет, заброшено А в той половине живет. Трактор стоит. И здесь тоже заброшенный дом. Другой и тут там Итак, друзья идем на другую сторону через плотину здесь вот тоже здание какое-то было дом развалился там дальше тоже стоит домик но крыша еще цела. здесь тоже стены от дома остались Здесь мясный ловит рыбу, отдыхает, мангал стоит. Так интересно, что вот это вот такое за сооружение из кирпича, из красного. О, вон там вдалеке башня и еще стены. какого-то здания, и там он стены, и тут еще сарайчики стоят погреба и сарай Это завалился, крыша впереди еще домик он тоже заброшенный большими елками вот там дальше новые дома стоят здесь домик заброшен Посмотрим. Через окно печь была сломали. Все дома здесь войны. Нам две семьи строили здесь домик жилой улица садовая 4 второй домик тоже кто-то живет никого не видно, домики большие, тарелка висит, сарайчики стоят, полуразрушенный и третий дом тоже жилой. никого не видно так на этой улице еще один дом вот этот четвертый домик старенький куры ходят